Всем привет, продолжается прохождение Hard моду. ой, эксперт режима Terraria 1.3 на андроиде, я нашел сундук в джунглях, и наконец-то мне выпали вот эти когти альпиниста. А, Браслет регенерации генерации где-то я нашел, уже не помню где, ну, в общем, такой себе сундучок, но я все равно решил его показать, чтобы, в общем, вы не думали, что я что-то там придумал. Так, опять же, в джунглях я нашел сердце, свое первое сердце, нет, вроде второе, а нет, первое, первое сердце вот последующие разы я не буду скорее всего показывать ну вот еще один раз покажу как я тяжело добирался до этого сердца смотрите видите лед, да? Вот я проваливался туда типа наступаешь на него проваливаешься и умираешь главное это очень типа, тяжело было добраться и спустя минут на 15 я до не добрался так вот на мое второе сердечко все больше я наверное показывать их не буду так ну все И я нашел еще. Ну, пошел исследовать правую часть мира и нашел, естественно, данж. Сейчас я хочу построить такую мини-аренку для. Ну, как же он? Скелетрона, вот. Нужно набрать палок. Если не особо интересно, то лучше перелесите, но я думаю, посмотреть стоит, потому что Может быть вы мне поправите. Скелетрона я не, ну, не скоро, типа, буду убивать, потому что я не знаю даже каким оружием убивать, и хотел как раз вот сейчас, во время того, как я буду строить арену, у вас спросить, типа, чем лучше убивать скелетрона. На данный момент я не могу сказать именно, что у меня сейчас за оружие, но оно уже нормальное. Нормальное, но я не думаю, что я им смогу убить. Вот Хочу сказать, что играть я буду за мультикласс, то есть какого босса каким оружием удобнее убить, таким и буду убивать но придерживаться буду все-таки класса наверное стрелок, потому что им попроще играть на начальном этапе, а потом, может быть, я пойду на призывателя, потому что мне очень нравится именно сам класс призыватель, очень прикольный класс. Тем более в эксперт режиме класс призывателя он будет ну поинтереснее, может быть. А может быть и не знаю, как-то не буду зацикливаться особо на всех классах так. Я думаю сейчас здесь просто поставить костры и просто такую небольшую платформу сделать и все, типа аренку. Вот, и в общем-то я смогу убить его, наверное, когда мне будет 300 хп. Вот Скажите, сколько хп достаточно для того, чтобы убить э, скелетрона? И какое вообще оружие нужно? Как... Сколько нужно брони, какое оружие или хотя бы урон, И чтобы убить скелетрона? Но только не пчела-пушка, потому что пчелу я убить не смогу, это очень сложно, не хочется убивать пчелу. Я даже еще не нашел гнездо, я нашел данж а, этих ящеров, а пчелу гнездо так и не нашел в джунглях, потому что там очень жесткий моб, у меня убивается. сразу. Так, ну в общем-то наверное закончу я арену, сейчас я быстренько поставлю еще два костра, чтобы они регенили мне хоть как-то хп и все. Так, если вам вот именно такой формат понравился, где я уже делаю нарезки, где я просто нарезаю интересные моменты, как по мне, то пишите, если вам нужно более подробнее что-то. Сейчас я решил исследовать океан и пробежаться в правую сторону. Так вот, если вам нужно что-то подробнее, то пишите, естественно, серии будут выходить побольше, минут на 30, на 40. В общем-то, все в ваших руках, мне абсолютно без разницы, какими делать серии, 10 минутными, 20 минутными, 30 минутными. Если вам интересна вот такая вот ерунда, где я киркой работаю, то, пожалуйста, напишите, я буду играть при вас. Так, сейчас я открою сундучок, а давайте разбудим его. Потому что, ну, я сейчас себе просто заселю нипу. В следующей серии я буду строить дом. Вот. И напишите как раз в комментариях, мне посвятить всю серию постройки дома или просто очень сильно ускорить саму постройку. И... Ну, в общем... как сказать, показать, например, убийство босса или, не знаю, пофармить руду. Что мне сделать в следующей серии? Я думаю, построить дом будет, ну, недостаточно, как-то маловато. Кстати, сапожки выпали в левой части мира. А вот здесь у нас полная дрянь. Ну, даже я не буду собирать сундук, потому что мне не хочется тратить а, монетки, какие там были. А, две серебряных надо было собрать сундук. А, я бы не успел все равно из, из инвентаря все вытащить. Поэтому, хорошо, что я не стал. Да, кристалл мана, отлично. У нас кристалл мана. Кстати, здесь прям звезды падают очень быстро, я не знаю даже. В террарии 1-2 я что-то долго так собирал эти кристаллы. Здесь прям полтора часа игры, и они все уже есть. При том, что я на них не зацикливался даже. Так. Ну, смотрите, вот мой инвентарь, да, он таким не будет. Вот эта коробка я и всю перестрою, как я и говорил, я уже построю дом. Будет сортировка сундуков, будет сортировка вот этого вот э, рабочего места, короче, будет сортировка инвентаря. Все будет круто, все будет нормально. Сейчас пока ну просто потерпите еще одну серию. И вот здесь я просто показываю именно, как я получаю базовые вещи, важнейшие вещи, например, броню, э, например, сапожки, ну и прочие ерунду, короче, который вот э, интересно, потому что у меня на телефоне нет труд прав, но кому вообще доказывать я собираюсь? У меня пиратская версия игры, то есть я не смогу сдюпать себе никаким образом, вообще невозможно использовать бои. Но мало ли кто-то подумает, что я мошенничеством занимаюсь, что я прохожу как-то нечестно террарию, что я облегчаю себе прохождение. Нет, вот, все, я стараюсь показывать все вот это вот. Но я даже не думаю, что есть такие люди, которые прям думают, о, фу, он надюпал себе там, я не знаю, три червя. Это же ну, странно, типа, ютуберу можно... Я же играю и в свое удовольствие, чтобы вам тоже было удовольствием удовольствии осмотреть, а не чтобы вы видели чистый фарм или какую-то дичь. Но вообще я не об этом. Я хочу построить себе сейчас арену для того, чтобы э, нашествие гоблинов и нашествие слизней пережить. Вот. Ну и вообще кровавая луна, если будет. Ой. Управление меня бесит, конечно, ужасно бесит. И вот в 1.2 я к управлению привык настолько, что просто таких проблем не могло быть. Я точно знал, куда я попаду киркой. Вот никогда в жизни я не промахивался киркой на 1,2. Почему здесь? Ну, ну что это такое вообще? Я не знаю, как это называется. Смотрите, смотрите, я тыкаю на один блок, а ломается другой. Ну, как это? Мне не нравится управление. Но я думаю, привыкну, потому что делать нечего. Больше поиграть ни во что не получается, кроме кирки. И именно такой версии. Поэтому уж будем терпеть. Кстати, мне очень жалко тех людей, которые проходили китайскую версию с цензуры. Вот напишите в комментариях, вам тоже их жалко или... Пускай, в общем-то, плевать с ними. Так, я нашел еще один прекрасный такой вот... Смотрите, в ледяном биоме тайник, или как вот называется, лежбище каких-то, может, бандитов, может быть, что-то еще это. Ну, в общем, здесь такой интересный сундук, что же там есть у нас. О, зеркало. Ну, отлично, наконец-то я нашел зеркало, наконец-то я нашел бумеранг я правда не знаю зачем он нужен бумеранг это бесполезная дрянь какая-то но я думаю пойдет кстати вот эту катану я купил у странствующего торговца такой синий вот у нее неплохой урон до 30 в крите доходит 35 даже по слабым мобам без брони и в общем-то нормально мне нравится быстро очень скорость но это тоже так неплохо типа когда факел забуду можно подсветить будет случайно какие-нибудь моменты Ну нормальная штука вообще Пойдем прокопаемся вниз. А, кстати, я добыл лавы, тоже вот а, пошел в ват, прокопал немножко там до лавы. И походил по самому маду, немножко пофармил себе куклу вуду. Получилось нафармить. Но, в общем, я там сразу убили. А, и кровать я перетащил сада В общем, неплохо получилось. Но, а, я не знаю, показывать вам видос или нет. Короче, напишите поход ват, он будет интересный. Или же неинтересный. Я даже не знаю. Типа. Просто я спустился в ад, просто как-то. Даже не подумал о том, чтобы записать это. Но это в следующей уже серии тогда. Если. Потому что в этой серии я не ходил в ад. В этой серии я просто Так. Немножко собрал лавы. Сейчас динамитом все разрушу. И вот я хотел показать еще, на меня напал глаз. Это очень обидно, потому что я не успел подготовиться, я не успел создать себе платформу, ну, для него арену. А, как говорили, дроп 50% то, что с него выпадет щит вроде бы. Или 100%. Короче, с него мог выпустить очень крутой щит, как раз для воина. Я играю сейчас воином. Он бы очень не помог. Там крит под 50 урона без брони был. Ну, попробуй сейчас отстоять каким-то образом против него. Но ну, вы понимаете, да, что это уже бесполезно. У меня нет зелек, у меня нет медсестры, у меня ничего, в общем-то, нет. Тупая идея совсем. Я даже до, до второй фазы его, наверное, не доведу. Но на этом... Наверное, серию закончим. Сейчас он меня прибьет. Посмотрим, что там будет. Может, он не исчезает в этой версии. Я просто давно в терку не играл. Сейчас посмотрим, исчезнет он или нет. О, и он стрельнул, когда босс уже улетел. Ну, крутой Аниппу, вообще отличный гид. Молодец. Кстати, спасибо вам за подсказки в прошлом видео, Они мне помогли, действительно. Может быть, вы подскажете мне что-то в этом. И я тоже сделаю контент получше. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.